Именно те поселекции, с которыми надо договариваться, да. как и о чем с ними договариваться, да. и какую ответственность наличие этого, да. этого кого-то возлагает меня. Да. Да. Все, поняла, начнем сразу с конца. Ответственность будет заключаться в том, что Божьи благодати вам не дождаться. А теперь сначала. Значит, смотрите, когда-то давно. Возможно, очень давно, возможно, не очень. Смотреть да, и родом, кстати, вот это не связано. Родом, родом, да, в вот наличие, этого... да, наличие этого поселенца или основанием для того, чтобы прокляло. Ну, скорее всего, дело было так. Дело было так. Кто-то из ваших прачков по причине неудачи жизни неудачи ли в деньгах, неудачи или со здоровьем, папа никак ребеночка не могла себе да. или ради мести, что бывает гораздо чаще, в сердцах, на перекрестке, в бане с топором, в полнолуние, или еще как призвала местного, или на мосту, тоже очень популярно в нашей традиции на мосту призвать, призвала и заключила договор. Я тебе мою бессмертную душу, да, а ты мне решение всех моих проблем. Но это что называется преамбула да, по басенкам. А теперь разберемся в процессе. Привлекается сила, определенная сила, некий канал из постороннего мира, мира, в котором здесь, ну, скажем так, официального права присутствовать он здесь не имеет, но хочет, но хочет. либо здесь ресурс, очень вкусный, очень хороший, энергия называется, жизненная энергия людей. Проникнуть он сюда может только по добровольному согласию принимающей стороны. Знаете, как виза в Англии. Ты, конечно, можешь туда поехать, но лучше, если у тебя будет приглашение. Может, может не приглашать. Да, вот в действительном случае как бы человек приглашающий, принимающий дает разрешение, приглашает. Подселение. то есть Некая информационная структура подсаживается в разум человека на определенных условиях. Да, в вашем случае условием звучало ⁇ передавать породу ⁇ То есть срок жизни одного человеческого тела не должен влиять на продолжение присутствия здесь этой силы. Значит, надо передавать породу. И она передается по крови, через гены или прямой передачи. Все зависит от силы этого от силы этого потеленца, от силы этого существа, разума, о котором идет речь. Особо сильные структуры, особо сильные демоны, да, они переходят по крови, то есть здесь прямая передача не нужна. Бесы уровнем пониже, как их сейчас называют. То есть демоны это, читай, старые боги, бесы это боги природы, духи природы некие, духи местности или еще чего-то, то есть рангом пониже, силой поменьше. Там нужна передача, то есть непосредственно передача от человека к человеку, к родичу через прямую передачу, через прикосновение или через определенное слово. Как было в вашем случае, вы знаете, знаете только. вы. Сила это, как правило, передается от одного человека к одному человеку, то есть она не передается всем, она идет по одной линии крови. И сила это подразумевает, что она своего носителя будет беречь и обеспечивать тем что явилось предметом договора, то есть то, чего была лишена ваша пращурка или пращурка, деньгами или здоровьем или, или колдовскими способностями. Как правило, подселенный, подселенный дух он наделяет своего владельца определенными колдовскими способностями, но взамен обязательно чего-то где-то лишает. Где да, счастье в личной жизни. Очень часто так бывает, что подзеленная сущность не любит, когда рядом кто-то находится, ну, не любит, да? то есть она ревнует, грубо говоря, вот. но ну, не любит, но защищает, оберегает и дает своему владельцу все, что необходимо, конечно, в обмен на что-то. Тот человек, который первый подсаживал его в себя, он был готов к такому договору, а вот потомки, конечно же, нет. И если эта информация всплыла, всплыла в роду, то кто-то из родичей и, возможно, Регина того рода, которая имела отношение к поколениям первого заключившего договор, прокляла эту линию крови, прокляла ее и потомков ее за то, что она сделала или его. Понятно объясняю? Поэтому здесь подселение накладывается на родовое проклятие. Она прокляла за... Нанесение как бы, ущерба всему роду, потому что, с одной стороны, это и есть ущерб. Род получается меченый, там есть колдун или там есть тот, кто заключил сделку с нечистой силой. И поэтому это на роду всегда стоит эта отметка. И этому роду никогда не дадут подняться, например, выше определенного уровня, особенно если они там, яркие христиане да, или живут на какой-то определенной семье. То есть, ну вот, там учеными могут быть, а правителями уже нет. То есть деньги они зарабатывают до какого-то определенного уровня, да, но не больше, то есть они не могут быть очень богатыми. То есть государство там считывает, да, что это вот род, который, на котором лежат отметины, то есть род с печатью вхождения в него нет ли народной структуры, которая в данном случае в настоящем режиме является неприемлемой. Поэтому у родичей в таком роду не все бывает очень гладко. Могут быть взлеты, но могут быть и падения. То есть род такой немножечко рваный, потому что люди не всегда справляются с, ну, скажем так, с повышенным вниманием к ним. Повышенным вниманием под каких-либо других систем. Но сам носитель крови, он всегда будет находиться в определенной безопасности. Будет очень хорошо, если поняв то, что за ним стоит и установив с ним контакт, о чем я сейчас расскажу, человек удалится от своего рода, то есть таким образом отрежет сам себя, сделав обезопасит свой род от самого же себя и начнет развивать какую-то свою собственную линию, линию связи с себе подобным. Понятно объяснить? Да. Теперь как установить? Но прежде всего одна готовность вашего сознания установить этот контакт – это уже основание для того, чтобы установить вот этот вот диалог. Хуже, когда, ну, скажем так, действительно хуже, когда голоса звучат в голове. Но это психушка, чистая, потому что человек, как правило этого выдержать не может. Обычно диалог идет через какой-то магический инструментарий, через карты, через руны, через тот же шар хрустальный, да, там, через маятник, да, то есть каждый выбирает свой инструмент и сила начинает разговаривать. Через некоторое время, когда она поймет, что вы безопасны, что вы не побежите экзорцизмом ее изгонять, а это, как правило, всегда очень неприятно для сил, очень больно, ну и нарушение вашего договора, что позволяет ей совершить ответный удар в вашем направлении. То есть лучше такого, конечно же, не делать, если она не является, скажем так, той силой, которая придана вас уничтожить. А тогда, конечно, вы свободны. А если она как раз наоборот вас поддерживает и усиливает, поэтому аутомическая диагностика сказала, не трогай, это на самом деле твой защитник. Да, он, возможно, по причине специфики и характера чего-то тебя лишает. Например, линия. Да? Вот Но при этом, при всем, все остальное, он тебе прикроет. Поэтому ты два раза подумай, да? меньше попов слушай, а больше прислушай то, что находится внутри, внутри тебя. Потому что твой мир ⁇ это как мир для него, это целая вселенная, в которой он живет. И, соответственно, с ним можно установить определенный контакт. Он будет для твоей вселенной, то есть для самого себя же выполнять определенную работу, ты будешь получать определенные эффекты. Но как и человек, живущий например, в каком-то государстве предварительно или в каком-то доме, периодически предъявляет претензию там, домовладельцу или президенту своей страны, когда он не выполняет задачу, да, точно так же твоя сила может точно так же предъявлять тебе претензии. Мне неприятно, если ты, например, там, моешь комнату дустом. Мне неприятно, не мой. Да, не ходи в храмы, потому что это, эти вибрации приносят мне боль, например, да, они для тебя как, для него как, например, тебя поместить в 70-градусную жару и оставить там на сутки на, на солнышке припекаться. Больно, да, особенно если это сила тёплая. Да? Он тебе скажет, чего можно делать, чего нельзя делать для вашего удобного совместного сосуществования. Чего в этом нет страшного, поверьте мне. Важно научиться договариваться, он тебя может многому научить, ты тоже можешь ему многому научить, по крайней мере Ну что-что, а безопасность на тебя обеспечивает. Дальше начинается диалог, диалог через магический инструментарий. Кто ты, что ты, откуда ты, что можешь, что надо, что хочешь. Пошел, пошел разговор. Понятно, что о таких вещах лучше никому не рассказывать, потому что всю пушку пекут моментально, да, только среди своих и только и то, и то, и то. Поэтому, как правило, люди, поверьте, очень многие имеют внутреннего друга, но мало кто рассказывает об этом. Потому что все нормальные люди и все понимают, очень трепаться направо и налево, но новинки Степанова Скворцова, Кащенко, у каждого свой желтый дом тебе обеспечен, совершенно точно обеспечен. Поэтому здесь надо перестать бояться и начать устанавливать диалог. Пока вы его боитесь. Диалога не будет. Приехали проблемы проблему решать, и весь род поселенский стоял, и она про меня выбрала, и у нее на меня оралодея. Ну, и... что на вас орали? Ну, что и на вас орали? Я не знаю, я думаю, наверное, скорее всего, она это увидела. Конечно, она это увидела, просто она неправильно, она, она интерпретирует эту христианскую позицию. Если у человека этого... есть поселение, значит, ненаватый. И после этого весь род вот я пыталась объединить даже книжки девочкам это не планы, ваша функция да. Потому что это не ваша функция, это не ваша функция, ваш род вас отягощает, он вам не дает развиваться и действительно вас балластом. поэтому вы должны начинать потихонечку дистанцироваться от своего рода. Дети есть Конечно, детей на... есть детей нарожали, внуков нарожали, свою обязанность перед родом вы сделали, выполнили какие проблемы. Учитесь, учитесь. но если, конечно, вы яростная христианка и само, само понимание о том, что есть, как это называется, подселение или там, внутренний помощник, как это называется у нас, противно вам по своей природе, то, конечно, тут уж никто не имеет права вам сказать, что вы не правы, если будете от него избавляться. Избавляйтесь, избавляйтесь, но последствия я вам даже даже описывать не буду, какие могут быть, какие будут. Вот так вот. Да. Поэтому вообще лучше сначала попробовать договориться, а уже потом выходить на военные действия. Вот в интернете только вот смотрела, а только то, как выполняться. Ну, конечно, Нет вообще то а не туда, туда смотри. Есть специальные сайты, которые учат, как договариваться с ними. Как учат, учат, как работать. Я не скрываю этого. Есть специальные... Ресурсы, черные магии, и руны, пожалуйста, там есть специальный раздел по черно-магическому колдовству о том, как работать с подселенцами, как работать с родовыми бесами. Целый раздел огромный, очень интересный. Почитайте, почитайте. Всё это, это определенно всегда темная сила, или все-таки быть. Я понимаю, что вам хотелось бы думать, что это не так. Да? Поверьте, светлые силы не работают персонально на одного человека, никакого светлого вы лично, как персона, никогда в жизни интересовать не будете. У них другая нет, у них другая программа. Наплевать им на человека, как на личность. Программа такая, они работают с массами, с цивилизациями. Сколько там будет плотность людей, набита в этом пятне света, которое они покрывают, чем больше, тем лучше. Но работать на одного отдельно этого человека тратить ресурс, этим как раз занимаются только темные силы, которые точно так же запрограммированы, каждый имеет право. Вот они работают с персонально, плохо, хорошо, эффективно, неэффективно, благостно, неблагостно, это вопрос уже 28. -й. Свет работает на всех одинаково, но темные работают на каждого персонально, вот вам и вся разница.